Я написать отзыв о курсе «Телепатия» у Нелли Давыдовой. Передо мной просто открылись те познания и миры, о которых я мечтала. Я всегда жила и как-то подозревала, что что-то такое есть в этом мире, что можно вот это вот все считывать, ощущать. Я как-то всегда ходила так и всегда вот как-то как в подсознании так понимала, что... Такое возможно, чувствовать природу, мы все едины, как бы в этом мире. И благодаря курсу Нелли а, я сейчас учусь а, считывать людей, считывать природу. А, я еще хочу там свои темы раскачать, а, найти что-то крутое, считать... А, Считать информацию, найти какие-нибудь древнеисторические, да, может, монетки, да, еще что-то. У меня просто хобби есть, я гуляю с металлоискателем. Вот. И с такими познаниями а, я теперь понимаю, что я могу почувствовать, где что-то лежит, для меня лежит, я это материализовала, или я почувствую, что это там из древних времен лежит. То есть с этими знаниями, которые Нелли дала, это открывается просто понимание на глубинном уровне, как все на самом деле устроено. Все, что вот люди не замечают, а живя все как здесь есть, да, потому что половина, блин, больше людей а не чувствуют. Этот мир не чувствует природу, не чувствует себя, не то, что, чтобы там чувствовать кого-то, да. Люди себя не знают, как свои чувства там распознавать, да, ощущать, что они в этот момент чувствуют. Еще благодаря тому, что я попала на курс а, Кнелли, а, я стала кушать меньше еды. И стала кушать меньше еды не потому, что я там себе запрещаю или что-то, а это просто само как-то происходит, потому что я очень много времени провожу а, в чувствах или когда вот делаю какие-то вот упражнения, которые Нелли а, давала. И я наполняюсь как бы изнутри как бы своей, своей, не знаю, жизненной энергией, да, силой а, как-то набрать, назвать. А, и кушать как-то и не хочется. Блин, это клево. Я просто сегодня осознала, что я сегодня вот даже на, за целый день скушала в 11 где-то дня, в полдвенадцатого картошку фри и а, вот этот кофе. Потому что ездили там по ТЦ, и вот я там взяла себе. Вот. И сейчас опять пью кофе. Все, за целый день просто. И мне неохота есть. Я чувствую себя бодро. Это, блин, очень круто, когда ты наполнен вот этими всеми чувствами и пониманием, чем ты наполненный что из тебя как бы течет в этот мир. Благодаря курсу я теперь чувствую людей. Я теперь чувствую людей, то есть я прихожу куда-то, в компанию или еще куда-то, и я прям ощущаю людей, то есть я их ощущаю настолько, что доходит до понимания, как себя как бы чувствует человек а, в переживаниях он, или наоборот он кайфует, или еще что-то, какие у него мысли, позитивные или негативные. То есть это а, как-то все происходит автономно. А, конечно, я еще это все тренирую, и, как говорят, мне даже страшно, что дальше теперь может раскрыться, благодаря таким а, познаниям, Хочу дальше еще совмещать эти познания с материализацией. Теперь есть же понимание, как управлять своими чувствами. Нелли же нам всегда говорит, что мы творим материальную действительность с Своими чувствами, то есть за нашими желаниями стоят чувства. Вот. Но когда мы умеем ими управлять, значит, получается, мы умеем управлять и материальной действительностью, когда есть понимание, как это все происходит. И благодаря этому курсу у меня теперь пришло понимание, как, ну не то, что управлять да, материальной действительностью, а как все можно себе создавать благодаря курсу у меня вот, вот лично у меня такое пришло, что я теперь ну типа не боюсь, что меня может обмануть какой-то человек. У меня как будто теперь такое вот открылось чувство, что я чувствую людей, если мне кто-то что-то будет недоговаривать или врать или прям вот что угодно, и даже если это будет прям вот очень Крутой человек, который прям там это все умеет маскировать, да, не, там глазом не моргнет на уровне чувствования, потому что это все происходит не от ума, а от чувств. Это просто самое лучшее, что можно познать, потому что мы есть чувства, мы всегда все чувствуем. Благодаря этому курсу а, у меня жизнь стала ярче, просто ярче эмоционально ярче и как-то насыщеннее что ли, наполненнее все происходит. То есть я даже сейчас пойду на улицу, я просто буду идти и прям вот что-то там чувствовать, там, там. Это прям, это не описать словами, я даже вот говорю, я даже не знаю, чем это описать. Это надо осознавать и чувствовать, что происходит у тебя внутри и как это все происходит. Что еще сказать? Нелли, ты просто гениальный человек. Просто как ты вообще это все создала? Это просто это так все продумано до мелочей, чтобы это понимал любой человек. У меня сначала был страх. А вдруг я буду не пойму? А вдруг фига, это ж телепатия, бля, это такие крутые знания, блин, блин. А вдруг чего-то, а вдруг этот... И потом в течение курса, когда мы стали его проходить, и я стала понимать, что у меня получается... От меня спрятали предметы, я их нашла как бы в доме. То есть, ну, все работает, и, и у всех это может работать, потому что есть как бы определенные алгоритмы, как все это работает. Просто тренируешься осознанно, как... Э Тренируешься как бы осознанно и понимаешь потом, как это происходит. Буду себя дальше тренировать. Очень интересно мне понаблюдать, как это будет все дальше раскрываться. Вот, потому что хочется, чтобы это еще и дальше-дальше проявлялось. Потому что это очень круто, и мне кажется, если это тренировать очень долго-долго, то придешь к такому, что у тебя это будет как-то уже так автоматизировано, как-то, наверное, прям это все так будет очень прям так клевенько происходить и прям будешь ходить такой мега, тут все там сквозь деревья, сквозь людей, просто через свою чувствительность там все это проницать. <кười> <кười> вот. А, как-то так. Короче, я в своей жизни ждала. Где же там эти чудеса? Реально как-то всегда верила и э, осознавала, что в этом мире есть э, что-то такое, вот, э, что для ума непонятно. И когда я стала самопознаваться э, с Нелли, с Неллиными курсами и со всем этим, для меня просто реально открывается чудесный мир. Э, я просто... Сейчас осознала, что я перешла просто из одного слоя мира, да, в другой слой мира, где у меня просто уже другое сознание, где со мной происходят другие ситуации. Даже я вспоминаю свое прошлое, но у меня, я уже вспоминаю другое. И я осознаю, что вот так вот можно себя как бы прокачать. А, Нелли, спасибо тебе за то, что а, ты именно даешь эти алгоритмы, чтобы люди приходили к себе. Вот, это прям вот самое крутое, самое вообще крутое, Ух, у меня нет слов, у меня одни эмоции, все, я вроде все сказала, благодарю.